Сегодняшняя тема Эпипремном пенатум варигатный Размножение черенкования Перед вами такой красавчик Сейчас он вообще разошелся Уже пошел резной листик На этом вон, Видите дырочки Очень красивая, богатая веточка С яркими листьями Листики уже становится крупными, резными, поскольку веточка уже адаптировалась. Смотрите, вам покажу интересную вещь, как он адаптируется, какой тоненький здесь ствол, вы видите, да? И чем дальше, вот он, тем он становится крупнее. Ну какой, жирненький стал. Видите, да? А здесь, где новый листик. О, ну вообще красотулька. Ну какой толстый. Также листики. Листик вот маленький. Да, и последний листик, вот он какой. Есть разница, да? И дальше будут листики больше. Мне хочется это растение размножить. Поскольку одна веточка. Мне хочется сделать несколько растений. И я его размножу. Значит, будем черенковать, как будем черенковать. Кто смотрел предыдущее видео, те помнят, что в растении есть воздушный корень. Обязательно ему нужен лист. Здесь я резать не буду, я срежу здесь, здесь, здесь, ну, посерединке, да, между листьями, здесь и здесь. И получится у меня несколько черенков. Для этого необходимо взять секатор. Секатор обязательно продезинфицируем. И отрезаем наши череночки. У нас получилось 1 2 3 4 5 6 черенков и пенек и наши черенки ставим в воду вода обязательно должна быть чистая теплая стаканчик ставим на светлое место и и уже в ближайшее время растение даст корешочки. Потом обязательно их посадим в грунт. А на этом все. Жду вас в следующем видео. Пока!